Здравствуйте, друзья! В этом видеоуроке мы с вами научимся, как делать массовую email-рассылку и где в интернете брать безграничное количество email-адресов. Для этого нам понадобятся две программы e – ePochtaMailer и ePochtaExtractor. Это самые лучшие программы, на мой взгляд, по массовой рассылке email-сообщений. Обе эти программы вы можете скачать по ссылке под этим видеороликом. Так, давайте начнем. Для начала нужные файлы нужно разархивировать. Начнем с ePochtaMailer. Эту программу нужно установить. Открываем полученную папку ePoCtaMailer. Здесь открываем файл ePoCtaMailer 4.25. Устанавливаем, соглашаемся с лицензионным соглашением. Нажимаем «Далее». Автоматически указывается папка установки, «Далее». Создаем иконку на рабочем столе и создаем иконку быстрого запуска. Выбираем «Пробная версия. Возможность сохранения отключена» и нажимаем «Установить». Снимаем галочку запустить и e почта почта-мейлер» и завершаем установку. Сейчас нам нужно активировать данную программу, чтобы она не просила у нас обновление и регистрационный ключ. Для этого заходим в папку «Кряк», сначала запускаем файл реестра, он просит нас продолжить, нажимаем «Ок», нажимаем «Ок». Затем наводим курсор мышки на ярлык «Установленные программы правой клавишей мышки открываем свойства и выбираем расположение файла. То есть мы таким образом открываем папку, в которой установлена наша программа на диске C в папке Program Files. Сюда нужно перенести из папки кряк, перенести в папку с установленной программой файл кряк и почта Mailer. Просто переносим его сюда, он у нас здесь сохраняется. Закрываем папку. Затем в папке с установленной программой наводим на перенесенный нами файл недавно, открываем его свойства и выбираем создать ярлык. Ярлык создан, переносим его на рабочий стол. Теперь первый ярлык программы можно удалить, нажимаем «Да». Остается только наш активированный ярлык программы. Закрываем папку с программой. Теперь при запуске программа она не будет просить код активации. При первом запуске программа нас попросит выбрать SMTP сервера для доставки почты. Это необходимый сервис для того, чтобы отправлять почту через эту программу. Нажимаем «Добавить». Вводим SMTP сервера. В этой версии мы будем отправлять через SMTP сервер mile.ru. Для этого вводим smtp.mile.ru. Нажимаем ОК. Наш SMTP создан, его осталось только настроить. Открываем e-почта Mailer, вводим ваше имя и email-адрес. Имя вводим того лица, от которого будем делать рассылку по нашим email-адресам. Для рассылки я рекомендую создать отдельный email-адрес на сервисе mail.ru. Вводим наш новый email-адрес. Можем ввести компанию, если есть в этом какая-то необходимость. Нажимаем ОК. Все, сейчас у нас открылось основное окно программы. Здесь в первую очередь нам необходимо будет донастроить наш SMTP-сервер. Для этого выбираем вкладку настройки, переходим в настройки SMTP и два раза кликаем по нашему SMTP-серверу. SMTP оставляем тем же, здесь вводится 25. Авторизация eSMTP-RFS 2554. Рядом в скобочках написано рекомендуемое. Выбираем ее и вводим здесь ваш новый email-адрес и пароль к данному почтовому ящику. Также дублируем ваш новый email-адрес в поле email-отправителя. Все, наш SMTP-сервер настроен. Сейчас нужно ввести основные настройки по рассылке. Число потоков 5, таймаут отправки 60, число повторов тоже пускай будет 5. И здесь в поле значения «Hello» необходимо определить ваш IP-адрес. Для этого нажимаем на ссылку «Определить». Откроется браузер и вас автоматически перебросит на сайт, на котором можно будет посмотреть ваше значение «Hello». То есть мы видим, что ваш IP-адрес такой-то, такой-то. Имя вашего компьютера в сети «Hello» сейчас вот такое. То есть мы копируем сейчас в поле «Hello» вот эти значения. Они могут отличаться от IP-адреса. Поэтому нажимаем Ctrl-C или выделяем, копируем. Обратно возвращаемся в нашу программу. Вводим в поле значения Hello, то значение, которое мы скопировали из браузера. Выбираем скорость отправки сообщений. Я рекомендую выставлять не более 30 сообщений в минуту. Остальные поля оставляем без изменения и нажимаем кнопку OK. Сейчас наша программа полностью готова к началу рассылки. Осталось только ввести ваше сообщение, то есть тему сообщения и текст сообщения, и э, ввести адреса. Рассылку вы можете ввести, в принципе, по тем адресам, которые у вас имеются, но также можно и в интернете находить email адреса с помощью другой программы. Для этого мы будем использовать программу ePost Extractor. Сейчас сворачиваем нашу программу e-почта Mailer. Разархивируем программу ePochta Extractor, открываем папку и устанавливаем программу. Она устанавливается немного легче, чем ePochta Mailer. Нажимаем готово. Единственный минус данной программы, что она сначала устанавливает инсталляционный файл на наш компьютер. Для того, чтобы его открыть, заходим в мой компьютер, открываем локальный диск C, открываем папку Program Files и находим папку e-pota Extractor by Hero. Открываем эту папку и нажимаем файл e-pota Extractor. Затем уже открывается инсталляционная программа, нажимаем ОК, нажимаем Далее, соглашаемся с соглашением, Далее, Далее, Далее, создаем иконку на рабочем столе, Далее, и мы видим, что программа уже автоматически активирована. Нажимаем «Далее» и устанавливаем. Нажимаем кнопку «Завершить» по окончанию. Эта программа помогает собирать email-адреса с сайтов, на которых люди выкладывают либо свои объявления, либо просто указывают контактные данные свои и оставляют email-адреса. Причем есть сайты, которые защищены от данной программы и с которых нельзя взять email-адреса, но также в интернете присутствует множество сайтов, на которых можно с помощью этой программы парсить email-адреса и собирать их в единый файл к себе для того, чтобы делать по ним email-рассылку. Для того, чтобы программа начала работать, нужно сначала найти сайт, с которого мы будем парсить email-адреса. С помощью email-экстрактора можно парсить различные сайты, на которых выложены email-адреса тех людей, которые пользуются данными сайтами. Данными сайтами могут быть сайты по поиску работы, например, или MLM базы какие-то, да? то например, введем поиск работы в Тюмени, работа в Тюмени. По данному запросу выдает множество сайтов. На некоторых из этих сайтов закрыты email-адреса, то есть для того, чтобы email-адреса посмотреть, необходимо зарегистрировать и проплатить доступ. А некоторые открыты, например, вот 72.ru. И Мы откроем этот сайт, нажмем «Искать резюме», найдем резюме, посмотрим сами резюме, листы резюме, то увидим, что здесь email-адреса открыты. Этот сайт можно парсить. Просто берем, копируем ссылку 72 job резюме, чтобы он искал именно только в этом разделе, в разделе резюме, не искал в разделе лакансии. Берем, нажимаем «Копировать» и вставляем в нашу программу и почта экстрактора нажимаем поиск и программа начинает проверять данный сайт на наличие в нем email адресов. Вот мы видим уже, что в процессе установки у нас уже появляется email адреса, причем email адреса можно брать с разных сайтов, да, разных сайтов по разным направлениям. Я не буду сейчас давать какие-то конкретные адреса сайтов, пробуйте, ищите, пробуйте разные сайты, потому что нет смысла давать несколько десятков даже адресов сайтов, на которых можно взять email-адреса. Просто ищите, пробуйте, может быть у вас получится намного лучше, чем это получается у нас. Еще раз повторюсь, что сайты, на которых можно смотреть email адреса могут быть вообще различного характера. Это могут быть сайты, где люди выкладывают свои резюме для того, чтобы найти работу какую-то, да, или люди, которые выкладывают объявления, то есть это могут быть доски объявлений, или это могут быть базы людей, которые изначально выкладываются для того, чтобы с ними можно было связаться. Например, вот MLM-базы. Забьем просто в Яндексе также MLM-база, MLM-база и возьмем первый попавшийся сайт, сетевой маркетинг, MLM-база и тому подобное, Их очень много различных сайтов. Нажимаем на сетевой маркетинг MLM-база, MLM-база.ру, например. Копируем также Ctrl-C. Можем остановить процесс, либо подождать пока он закончится. Но я остановлю сейчас процесс, нажму стоп. Поиск будет остановлен, адреса будут сохранены в списке здесь. Можно сюда добавить другой сайт, да, можно вставить MLM-базу, например, и также нажать «Поиск». То он продолжит добавлять к существующему сайту уже новые адреса с другого сайта. Когда поиск будет закончен, ну, вот сейчас у нас порядка 199 адресов, 200 адресов, я думаю, достаточно для начала. Останавливаем поиск и сохранить можем либо в Excel, либо в Word. Нажимаем «Сохранить в Excel». И в Excel у нас открываются email-адреса, которые нам будут необходимы. Сейчас просто выделяем ту колонку, где находится email-адрес. Копируем их. Переходим в нашу программу e-почта. E Здесь нажимаем на вкладку «Адреса». Открываем адреса. Здесь можно вставить прямо из буфера обмена, либо из файла или базы данных. Я нажимаю так, как у меня адреса скопированы в буфер обмена, с буфера обмена, и все адреса появляются уже в окне программы e почта Их можно просто закрыть, и они останутся в поисковике. Можем ввести сообщение, желательно сообщение приготовить заранее. Как правильно составлять email сообщение, подробно рассказывается в тренинге по интернет-маркетингу. Я же вставлю уже заготовленный текст сообщения, которым я часто пользуюсь. Вам же рекомендую самим написать текст сообщения после просмотра тренинга по интернет-маркетингу, да, просто составить для себя то сообщение, которое вы будете отправлять определенной категории людей. Да, то есть делать рассылку по холодной базе, по непонятным email-адресам, непонятно откуда взятым, смысла большого не имеет. То есть нужно давать свое предложение только тем людям, которые его действительно ожидают. Да? Если человек ищет работу, пишите в email сообщение то, что вы предлагаете работу. Если человек выкладывает свои данные и что-то продает, возможно, вы ему сделаете предложение, которое действительно ему понравится, его заинтересует. Я сейчас делаю рассылку со своим текстом сообщения, который действительно у меня работает на те адреса, которые у меня получается добывать в интернете. После того, как текст готов, тема сообщения вставлена, можете проверить, да, нажав на вкладку «Проба» и проверить, как будет выглядеть ваше сообщение у вас на почтовом ящике, вставить свой email-адрес и отправить пробное письмо. Либо сразу приступить к рассылке. Нажимаем на вкладку «Рассылка». У нас уже вставлены наши email-адреса, которые мы только что спарсили. И нажимаем кнопку «Начать». Мы видим, что доставка сообщения начинает проходить достаточно успешно. Если возникают какие-то ошибки, да, выдаются ошибки, то скорее всего у нас неправильно настроен SMTP сервер или неправильно введен логин и пароль для доступа к SMTP серверу. SMTP сервер это отдельная история, это отдельный тренинг, как его настраивать так, чтобы можно было рассылкой заниматься бесконечно, потому что SMTP сервер, например, Mail.ru, он дает возможность рассылать только не более 500 сообщений за сутки, то есть мы можем рассылать не более 500 сообщений в сутки, можем использовать разные почты, да, указывать разные SMTP адреса и рассылать с разных почт, это можно сделать, но для того, чтобы рассылкой заниматься бесконечно, то есть можно было отправлять за раз по несколько тысяч email сообщений, Нужно иметь свой хостинг, иметь как минимум свой какой-то сайт или домен, чтобы подкрепить к нему тот SMTP-сервер, который данный хостинг предоставляет. Этот видеоурок по настройке SMTP через действующий хостинг ваш, да, через действующий домен, мы будем указывать в дальнейших наших видеоуроках. А сейчас для того, чтобы просто понять, как действует программа и хотя бы начинать уже что-то делать, вы можете использовать бесплатный SMTP-сервер сервиса MailRune например. Также в папке с программой e-почта уже есть инструкция по настройке e-почта, вы можете ее открыть и посмотреть все ли вы правильно настроены по установке, если вдруг не получается что-то сделать по видео, открывайте этот файл и пошагово просто выполняйте все инструкции. Мы видим, что у нас рассылка идет достаточно удачно, да, у нас практически нет плохих адресов, но бывает, что если база какая-то устаревшая адресов, то очень много отказов идет, потому что таких адресов, например, уже не существует, или в них допущены какие-то синтаксические ошибки. На этом наш видеоурок заканчивается, до встречи в следующих видеоуроках. С вами был Олег Быков, технический директор команды System Travel.